На территории бывшего санатория пансионата Красмашевский. Вот эти вот сталинский ампир, величайшие строения. Восхитительно, прекрасно, я бы даже сказал, идеально. Упакованный полноценный апартамент с мраморно-терамогранитной плитой и сумасшедший вид на море. Море, центр города Гранд Роял, это уровень королей Огромнейший привет, уважаемые друзья Сегодня мы находимся в центре Сочи Если быть конкретно Мы прям у парка Ривьера У нас здесь 5 минут ходьбы до парка Ривьера Если я поверну камеру в эту сторону Вы увидите знаменитейший Гранд Отель Родина Это Родина А как говорил наш прекрасный Бывший И Ныне настоящий Сталин, как говорится, Родина не продается. А вот Гранд Отель Резиденс продается. Поэтому, дорогие друзья, прямо напротив Гранд Отеля Родина продается Гранд Роял Резиденс. И его можно купить здесь и уже сейчас. По договору купли-продажи. На территории бывшего санатория пансионата Красмашевский. Вот эти вот сталинский ампир, величайшие строения... Тут стены в некоторых местах достигают толщины 2 метра. В сочинских условиях толщина 2 метра – это что-то с чем-то. Ну, здесь это просто за ненадобностью. Ну, раньше строили так, поэтому мы, как говорится, эхо предыдущего величайшего сталинского ампира к вашему вниманию, в котором продаются замечательные апартаменты, в которых вы можете спокойным образом приобрести по договору купли-продажи себе и будете здесь жить на этой территории здесь у нас, что для вас здесь есть все, даже собственный кинотеатр, бассейн даже на территории гранд отель Residence Grand Royal на территории Красмашевского, я думаю, последовательность поняли, еще раз повторюсь, это территория пансионата Красмашевского, на которой э, находился санаторий Красмашевский, сталинский ампир. Ныне здесь, как вы видите, у нас возводится, точнее, происходит капитальный ремонт, и мы получаем Grand Royal Residence. Это все у нас величайшее строение сталинских времен. Поднимаемся потихонечку, посмотрите, какие своды, какие арки. Все это у нас восстанавливается для того, чтобы здесь все это придать вторую жизнь этому комплексу. Ввиду того, что комплекс пришел в упадок, администрация города Сочи передала данный объект. Инвестору-инвестор восстанавливает это чудеснейшее здание, эту чудеснейшую территорию в наипрекраснейшем месте, где по договору купли-продажи продаются апартаменты. Апартаменты для постоянного места жительства или же непосредственно для сдачи и получение пассивного дохода в зависимости от того какую цель вы преследуете смотрите внимательно вот как это выглядит уже в готовом виде здесь же у нас на территории строится отель рес редисон хочется сказать резиденс тут, тут все резиденс мы по территории Резид... резиденции ходим если что а это у нас сам прекраснейший гранд-роял как вам это сия строение? Здесь у нас цены от 1 200 тысяч рублей за квадратный метр, в зависимости от этажа и видовой характеристики. Как это выглядит прекраснейшее. Качество исполнения отделочных материалов в идеале, как вы видите. Да? Здесь просто благоухание, керамогранита, мрамора. Везде. Изящество в деталях Это травертин И, конечно же, видовая характеристика И наипрекраснейшее, идеальнейшее соседство Смотрите внимательно еще раз, дорогие друзья Можно купить с таким балкончиком Можно купить с высотой потолков 4 метра Можно купить с большущим балконом С террасой И мы потихонечку сейчас зайду во входную группу Покажу вам примерно, как у вас будет выглядеть ресепшн Точнее, он уже выглядит, он уже имеется Здесь есть все на территории Гранд Роял. Я сейчас постучусь и зайду. Если меня заметит, конечно же, консьерж. Так, как обратить на себя внимание? Вот, нажал кнопочку консьержа, сейчас консьерж должен <как> ответить. О, отлично. Я, конечно, на Барина не очень похож, но атмосфера барская. Высота потолков 4 метра. Мраморные подоконники толщиной около 4 сантиметров, батарея керамогранит, причем дорогущий, кожаная мебель, музыка, шторы, сам мрамор точенный, обработанный. Входная группа гранд-рояла. Покупайте, дорогие друзья, здесь и почувствуйте себя. Богатым, Достигший всего, что можно. Я думаю, что жить здесь более чем роскошно. Вы не представляете нюансов в деталях. Позолоченные перила. Это все дизайнерское. Сохранило дух того времени. Входные двери высотою два с лишним метра у меня я лично высотой метр семьдесят двери выше чем 2 метра естественно здесь система умный дом нажимать я не буду живут люди Видеокамера везде освещение камин в холле И здесь предают продаются предложения восхитительно прекрасно я бы даже сказал идеально хочу такой дом да, здесь даже можно вот так вот сделать. Обыкновенный ресепшн, место общего пользования. Автоматические двери. Слышали классно, Когда вы с этой стороны подходите, сразу же срабатывает датчик, и у вас двери открываются. Мраморный ресепшн. Красота. Это шикарнейший, жарнейший, мое мнение, отель. А это просто апартаменты, на самом деле, в которых можно жить самому, а можно... А можно сдавать и с этого зарабатывать. Почувствую себя консьержем в крутейшем комплексе Grand Trail. Умнейшая система звоночков. Я только что звонил, благодаря этой системе мне открыли дверь, и я попал внутрь. Ходить и шуметь сильно я не буду, наверное. Есть даже место для чистки обои. В коридоре. Просто, чтобы было. Я думаю, надо вам показать пара предложений, пара номеров. Есть с ремонтом и без. Площади. Естественно, лифт здесь тоже есть. Без лифта нельзя. Толщина стен. Обратите внимание. Я боюсь. больше метра. Это просто толщина стены. Да? То есть, чтобы попасть в золотой лифт. Лифт, лифт, лифт, лифт, лифт. Это лифт фирмы Dolpher. Поехали на третий этаж. Минимальные площади 24 квадратных метра. Максимальная – тысяча. Вот такой вот лифт с мрамором. Я почему говорю так спокойно? и Я, скажем так, зайдя в этот комплекс, я немножечко что ли остепенился. Мне не хочется говорить быстро. Мне хочется почувствовать себя каким-то таким вот богемой что ли. Ну, в плане того, что я начинаю разговаривать медленно. Якобы с понтом делом у меня жизнь удалась. И я никуда не тороплюсь. Прекрасные коридоры. Система рум-сервис. Бассейны. Охрана. Видеонаблюдение. Ипотека. Договор купли-продажи. Теннисный корт. Все. Подземный паркинг. Все для вас, дорогие друзья. Лишь бы вы были счастливы. Имея номер в Гранд Роял. Раздается. На каждом этаже видеонаблюдения и коридор. Заходим. Давайте-ка нажмем. Сработал он. А вот, звонит, звонит, да? Так, давай пойдем посмотрим. Ничего не понял. Я два раза нажал, она скинулась. В общем, система умнейший дом. Высоченная дверь. Это типовой шоу-рум. Можно купить как студию, так и полноценно однокомнатный. А, апартамент Так и купить вообще тысячу квадратных метров. Это будет суперская бунгала. Вот такой вот коридорчик. Типовой шоурумчик. Приходит сразу же справа у нас гардеробная. опа она да. Вот такие вот упакованные апартаменты в нашем Гранд Рояле резиденции. Высота потолков около 3 метров. Где-то 2,80. И сразу же поворачиваем голову налево. Это наш сан что-то очень тепло. Что топит, не пойму. А, теплые полы. Да, теперь понятно. Горяченные теплые полы. Все вот в таком вот классном стиле. Подсветочка. Где подсветочка? Хорошая подсветочка. Везде все в керамограните. Что стены, что пол, что раковина. Все на уровне, само собой разумеется. Большая, душевая. Вот этот номер. А точнее, этот апартамент, он у нас продается. Все, естественно, дорогое, качественное, которому сносу нет. Так, а вон там вытяжка. Давайте выходим. Вот эта вот голубая вставка. А, тут еще как-то открывается, я так понял. Разбирается, потому что я вижу, что не знаю, куда нажимать. Вся вот эта вот стенка, она вот сюда отойдет, короче, если нажать. Ну, я пока не знаю, в общем, не буду я туда лезть. Закрываем. Шкафы. Так, Сколько полотенцев брендованных с Гранд Тройлом. Ну и, конечно же, а, вот так нажимается стиральная машинка. Так, доводчики, закрылась. Выключаем свет и уходим отсюда. О, свечки, я тоже все в ванной свечке расставлю. Интересно, как она купаться при свечах. Не пробовал, если честно. Высоченные двери, ё мои, что сюда? Видите, да? Я не знаю, где они там заканчиваются. Что, естественно, там. Нереально высокие. Так, давай дальше погнали сюда. Везде теплые полы. Вот такой комплектации можно заказать ремонт. Э, или купить с ремонтом в Гранд Рояле. Естественно, смотрите, люстра, что-то я не включил. Упакованный полноценный апартамент с мраморно керамогранитной плитой. Холодильником. Опа-на. Холодильничек. Ну и все, само собой разумеется. Так. Упакованы полностью. Все здесь есть. Вилки, ложки, стаканы. Все рабочее, нулячее. И все функционирующее Ладно, с этим все понятно, разобрались. Идемте далее сюда. То интересно, как включается. Везде у нас панорамный вид на море, само собой разумеется. Если мы все это удовольствие вот таким вот образом закрываем. Стеклопакеты Реймерс какие-то. Сейчас будет полнейшая цена. Тишина. Закрываем. Вот такой номерок. Он у нас получается сейчас не до конца закрыл полнейшая идеальная тишина здесь можно как отгородить от кухни, от коридора так и оставить все как есть ну просто это решение, оно вот в таком стиле и вполне себе неплохо имеет место быть что у нас здесь Ох, по системе открываешь шкаф, естественно там загорается свет так, а этот что-то у нас не загорелся да, здесь не, не сделал. ладно Кровать все отточено, сделано, выполнено в высочайшем вкусе, классе и уровне. Зеркало с видом на море. Тут спать классно и заниматься любовью, если хотите. Так, давайте-ка выйдем на балкончик. Балкончики. Этот номер у нас 45 квадратных метров. И здесь вы будете жить как короли. Здесь жила шикарная подсветка, которая зажигается в вечернее время суток. Также вы имеете столик. Уличную мебель. Остекление прозрачное. И сумасшедший вид на море. Море, центр города. Гранд Роял – это уровень королей. Уровень людей, которые могут себе это позволить. Вот здесь, еще раз я повторюсь, разные площади. Вот этот номер, он тоже в продаже. Закрываем. Встроенные батареи отопления, не считая того, что здесь у нас еще, помимо встроенных батарей отопления, у нас здесь еще теплый пол упакованные полностью апартаменты и с ремонтом и без дорогие мои друзья выбирайте то что вам нравится свет я конечно отключил так закрывайтесь чего тут а, не довелись немножечко все на уровне все с уровнем все классное новенькое заходи живи кайфуй мой друг ну и юдакова благодари Grand Royal Residence, мои уважаемые, состоит из нескольких корпусов. У вас есть вариант следующий. Купить в готовых корпусах и сразу же заходить жить. Или же строящихся, которые уже тоже, между прочим, уже в максимальной готовности. Обратите внимание, сейчас завершают отделку внутри и уже в этом году... Вы здесь будете жить и встретите Новый год 2023 года. Строительство идет семимильными шагами. Видите, все корпуса друг на друга похожие. Что этот корпус, что тот, здесь у нас практически с любой точки земли видно море. Вот там море, если мы поворачиваемся в эту сторону, мы видим горы. Ну и сейчас я попробую зайти, если у меня это получится. другой корпус, который у нас еще строится. Так. Да, здесь у нас закрыто. В другом корпусе у нас пока еще ведутся отделочные внутренние работы. Пойду я лучше возьму ключи от уже построенных апартаментов и покажу вам, наверное, готовые. Потому что здесь очень активно ведутся внутренние работы. Видите, даже во внутрь не смог попасть с этой стороны. Либо попробую найти другой ход проход я как говорится парень активный найду куда зайти здесь же у нас будет несколько ресторанов детские комнаты в общем здесь еще раз повторюсь отель в отеле город в городе все что есть в самом современном отеле здесь и здесь и это все возводится на улице виноградная в пяти минутах ходьбы от парка ривьера огромнейшая большущая территория с микро питьевыми бюетами смотрите с подсветочкой. Здесь у вас будет красиво литься вечером водичка с подсветкой. Где это все из мрамора. Посмотрите, с прожилками. Просто с крапинками металла драгоценного. Ох, вижу, даже какие-то трещинки. Но они как-то все изящно вписываются. Обратите внимание на все эти постаменты и пьедесталы. На все это озеленение. Здесь свой дендропарк. Еще раз, этому санаторию-пансионату Красмашевскому более 80 лет. Далее. Здесь есть свой собственный пляж у данного Гранд рояла И свой собственный лифт, который опускается на глубину 80 метров под землю. Далее вы садитесь на вагончик, назовем это вагончик, да? На тележку, там, как это правильно, да? На электрокар. И вас довозят за буквально каких-то полторы-две минуты до своего собственного пляжа. Представляете, да? Крутейшие возможности этого комплекса. Просто я вам говорю... Люди, которые отдыхали в Гранд Роял, Гранд Роял, говорю, в Гранд Отель Родина, узнав о том, что здесь открылись продажи, они покупают здесь себе апартаменты, потому что это исторический центр города. Архитектурно все в единой стилистике. Обратите внимание, все как на подбор. Это исторический центр города Сочи. И когда все это у нас завершится, а завершается у нас все, э, непосредственно вся реконструкция Гранд Рояла, капитальный ремонт Резиденса. Это у нас первый квартал 24 -го года. Можете себе представить, как будет выглядеть вся эта территория. Как все корпуса будут друг на друга похожие. Насколько это будет божественно. Я все хожу вокруг до да около, да. Обратите внимание на эту зеленую, сумасшедшую, красивую зону. И здесь все, все исполнено в такой стилистике и в этом стиле. Вот это да! Хотите ж здесь жить? Вы этого достойны. Если есть возможность, никого не слушайте, берите и делайте. А мне звоните мой номер 8-918-880-07-47. Звать меня Дима ЮДВ. Сохраните мой контакт. Раньше эти корпуса выглядели вот так. Теперь они выглядят так, как показывал вам их я. Ну, хотя бы вот на примере этого здания. Кому, дорогие друзья из вас, нужны эти шикарные предложения в центральном районе города Сочи, на улице Виноградной, на территории Гранд Роял? Это отель, на территории которого можно жить, имея свое собственное, помещение, предложение, свою собственную площадь, пользоваться всей инфраструктурой и, конечно же, красиво жить. Красиво жить не запретишь, хорошо жить, а э, хорошо жить еще лучше, дорогие друзья. Мой номер 8-918-880-0747. Кому нужна информация о предложениях в этом комплексе, жду вашего звонка. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Всего хорошего, дорогие мои. Увидимся. Где я вас забрать? Скажите, где ты, мой друг дорогой? Еду, забираю вас, везу сюда, показываю все, что есть у нас.